год текущий нам готовит, но просто очень широкими мазками. А, нужно понимать что доходности рынка они зависят от того есть ликвидность в финансовой системе или нет что я хочу вам показать непосредственно на этом графике как активно и когда включался печатный станок в соединенных штатах америки потому что в принципе сейчас федрезерв предоставляет финанс ну то есть миру финансовую ликвидность иду очень широкими мазками, чтобы было понимание вот этот вот Граница, да, которую я сейчас определяю, это период рецессии в Соединенных Штатах Америки последний 2008 года. Вертикальный столбец вот этот вот. А соответственно, что произошло? Федрезерв снизила процентную ставку, я еще покажу. Снижение процентной ставки до нуля не сбудоражило экономику, они начали печатать денег. И в очень короткий промежуток времени, практически там за, за 2-3 квартала, они предоставили ликвидность и напечатали долларов, да, 1,2 триллиона долларов. Вот этот промежуток, сам график получается, когда было предоставлено финансовой системе 1,2 триллиона долларов в короткий промежуток времени. После этого, соответственно, была стабилизация. Опять-таки, наблюдали за макроэкономикой, экономика не заработала. Пришлось еще напечатать да, с 200 до 2800, то есть получается порядка 600 миллиардов долларов по программе QE2 предоставили дополнительной ликвидности. Но, на самом деле они плавно предоставляли. С 2 триллионов до 2800, 1,8 триллионов было середина 2009 по 2012 год предоставлено и опять заняли какую-то выжидательную позицию. Ну и последняя программа QE3, да, когда активы на балансе печатный станок напечатал дополнительно с 2,8 триллионов долларов до 4,6 да, и все, и стабилизировали. Соответственно, падение 2000, вот очень ответственное такое падение 2018 года, оно было обусловлено тем, что с апреля 2018 года Федрезерв начал сокращать активы на балансе, забирая долларовую ликвидность, то есть фактически забирая доллары из финансовой системы. И в 2019 году он, соответственно, это продолжит Прям отсечка стоит в январе 2019 года, с января по август. Соответственно, Федеральная резервная система США изъялась финансовой системы еще порядка 500 миллиардов долларов. И что мы наблюдаем сейчас? Какую-то определенную эйфорию. Посмотрите. Вся ликвидность, которая изъята была в 2019 году. Вот, вот уровень 2019 года. То есть, фактически, они взяли по операциям репост, новую рынку предоставили. Конечно же, в этой ситуации рынки устремились вверх. И американский рынок, и российский рынок непосредственно растет. И все хорошо, все позитивно, все замечательно. Но я бы хотел вам показать еще одну историю, которую люди уже много раз видели в закрытом клубе инвесторов. Такие столбцы серые, вот этот столбец серый, вот этот вот столбец серый, вот столбец серый. Это периоды рецессии в Соединенных Штатах Америки. Если по вертикали опуститься вниз, получается 90-92, 2000 первый, 2002, 2008, и как вы думаете, что вот это вот за график? Да, вверху написано это, соответственно, ставка Центробанка Соединенных Штатов Америки, эффективная ставка по федеральным фондам. И то есть какая здесь вот заметная тенденция, динамика, да? То есть любому кризисному явлению есть тенденция, то есть любой рецессии, вот рецессии, вот рецессии предшествует что? Перед рецессией процентная ставка растет, потом занимает некое такое плато, и после того, как она резко снижается где-то на полпроцента, на 0,75, наступает рецессия. Так было в 2001-2002 году. Вот опять. С 2004 года процентная ставка росла, росла, росла, росла, росла, росла. росла составила 5,25 процентов, вышла на некое такое плато. И кто смотрел игру на понижение, как раз таки, когда в 2006-2007 году доктор Майкл Бьюри делал ставку на падение, что он говорил? Он говорит, ребят, процентная ставка росла и вышла на некое плато. Да? И ставка сейчас, соответственно, ставки по ипотеке, они были привязаны к плавающей процентной ставке. И поэтому банки неизменно повысят процентную ставку, а повышение процентной ставки приведет к тому, что обслуживать ипотечные бумаги, ипотечные долги заемщики не смогут, и это неизбежно приведет к рецессии. Ну и опять-таки опустили на полпроцента и началась рецессия. Ну и давайте посмотрим текущее состояние дел. С 2016 года опять у нас процентная ставка росла, опять заняло какую-то выжидательную позицию. вот это вот плато в районе 2,5%, ну и соответственно в 2019 году мы увидели снижение там на 3 снижения, на 0,25%, да? то есть вот то, что мы наблюдаем в настоящий момент. При этом опять-таки я обращаю внимание на себя такая тенденция связанная с тем, что уровень процентной ставки, от которой начинается рецессия, ну можно представить такую некую наклонную линию. Да? То есть Критический уровень, при котором наступает рецессия, критический уровень процентной ставки, при которой наступает рецессия. И если говорить о том, где этот критический уровень находится, ну, условно, мы будем сейчас продлевать нашу линию куда-то еще ниже вниз, да, то есть получается, что рецессия очередная должна произойти при процентной ставке в США где-то в диапазоне 1,75-2, где она находится в настоящий момент. Поэтому, конечно же, это не может не вызывать беспокойства.